Говорим, как мне представляется, на тему, которая вызывает, ну, по меньшей мере, повышенный интерес не только в России, но и за ее пределами. Речь, господа, идет о так называемых криптовалютах, о возможности создания новой мировой валюты ну и так далее. На этом делаются не только словесные, но и реальные денежные спекуляции. Всем известен биткоин, но мало кто знает про Феникс. Подробности далее. Все новое, хорошо забытое старое. Ряд зарубежных российских СМИ совершили путешествие во времени и отправились на волнах памяти в далекий 1988 год. Тогда в авторитетном журнале «Экономист» вышла статья «Приготовьтесь к Фениксу». В публикации эксперты предсказали появление единой наднациональной валюты. Возможно, лет через 30 американцы, японцы, европейцы и жители других богатых и не столь богатых стран будут расплачиваться в магазинах единой валютой. Цены будут указываться не в долларах, иенах или немецких марках, а, скажем, в фениксах. Феникс полюбится компаниям и покупателям, так как будет удобнее современных национальных валют, которые к тому времени приведут к краху экономической жизни конца 20 века. В публикации говорится, Феникс какое-то время будет сосуществовать с национальными валютами, а затем полностью их заменит. За его выпуск будет отвечать Международный валютный фонд или созданный специально для этого наднациональный центробанк. Основная функция Феникса состоит в том, чтобы избежать таких неприятностей, как резкие колебания обменных курсов национальных валют, что будет способствовать активному развитию международных экономических отношений. Глобализация в чистом виде. Ждите появления Феникса году примерно в 2018-м и окажите ему теплый прием. В статье содержится грозное предупреждение, что без нового мирового валютного порядка, основанного на Фениксе, человечество ждут тяжелые времена. Чтобы всем вместе взявшись за руки вступить в светлое завтра, Феникс требует отказа государств от национального суверенитета. Зона «Феникса» наложит жесткие ограничения на федеральные власти. К примеру, исчезнет понятие национальной денежной политики. Оборот «Феникса» на мировом рынке будет контролироваться новым центральным банком, возможно, созданным МВФ. Такой банк будет регулировать мировой, а значит, и в незначительной степени национальный уровень инфляции. Все это приведет к потере экономического суверенитета, но тенденции, благодаря которым Феникс настолько привлекателен, уничтожат этот суверенитет в любом случае. Если пророчество предков верны, то уже в следующем году, словно Феникс, из пепла возродится новая валюта. Переговоры на эту тему между руководителями ведущих Центробанков мира ведутся уже давно и на разных площадках, но, как правило, при закрытых дверях. Ильич, я даже да. знаю, где закрываются двери. На американском континенте, небезызвестная, как вы мне рассказывали, история с августовскими посиделками, а, да, Дэк когда он плотно он закрывается, он хол, да. и там только свои девчонки, свои пацаны, и обсуждаем, mm -hmm. что называется, на 30, да, по-моему? 30 участников. В этом году, говорят, 40 было. А, уже 40. Уже 40, 40 Центробанка. Вот смотрите, пока народ у нас mm -hmm. э, не только в России э, плюхается mm -hmm. по биткоину, mm -hmm. то 30% вверх, то 30% вниз, mm -hmm. то за 5 тысяч, то за 6 тысяч, то 3,5 и так далее, пытаются скальпировать рынок. В результате оказываются, ну дальше поставлю многоточие, mm -hmm. чтобы не выпасть из зоны русского литературного языка, но умные или, скажу так, сильные мира всего уже другую схему разрабатывают. Причем куда серьезней. Можете нам поведать, вот, что это за модель, что это за новая схема, уж простите, финансового глобального лохотрона? Я должен сказать, что меняется только название тех валют, которые значит, предлагается сделать глобальными, мировыми, наднациональными, как угодно. Но суть не меняется. На самом-то деле идея этого проекта впервые была озвучена во всех деталях в 1944 году. На Бреттон-Вудской конференции, где, как вы знаете, были две основные точки зрения, две основные идеи, два основных проекта. Это американский проект и британский проект. Но про американский не говорим, он был реализован, а вот британский не был реализован. Британскую делегацию отглавлял известный английский экономист Джон Мейнер Кейнс, который сказал, я предлагаю, вернее мы, Великобритания, предлагаем банкор на национальную валюту. А Для эмиссии этой наднациональной валюты мы предлагаем создать наднациональный институт, что-то типа Мирового Центробанка, ну и так далее, и так далее. Тогда этот вариант не прошел, но этот вариант все время держится в уме некоторыми хозяевами денег. Там хозяева денег тоже очень разные. В данном случае, безусловно, Кейнс озвучил позицию Ротшильдов. Так вот, в 70-е годы, 70 годы, когда значит, стала рушиться эта Бреттон-Вудская система, стали обсуждать альтернативные варианты. И один из альтернативных вариантов – это вот создание этой наднациональной денежной единицы. Более того, это не просто были разговоры, эта наднациональная денежная единица появилась, и ею кое-кто пользуется, просто она сейчас в гомеопатических дозах. Это special drawing rights, специальные права заимствования. Это те наднациональные безналичные деньги, которые имитируются международным валютным фондом. То есть это предшественник? Да, это некий такой был эксперимент, пилотный проект. И за закрытыми дверями в первой половине 70-х годов прошлого века вариант раскрутки СДР и превращения его действительно в основную мировую валюту обсуждался очень серьезно. Фактически это был проект Ротшильдов. Тогда победил проект Рокфеллеров. Поэтому появился бумажно-долларовый... Правильно ли я вас слышу, что британцы, те люди, которые стоят за этим проектом, не отказались от не своих Не отказались. Дел. Обратите внимание... Вот что... эти публикации, публикации не случайны. Публикации «Икономис», это же э, Росселевский журнал. Они продолжают эту линию. Всегда надо знать, кому кто принадлежит. Как же, Так что... Что это будет означать? Вот Вводят этот «Феникс», Получается, где-то должен быть создан миссионный центр. Получается, что функция денежно-кредитной политики должна выйти на наднациональный уровень. Вы знаете, вот сейчас Международный валютный фонд переживает второй свой кризис. Первый кризис был в 70-е годы, когда чуть ли не обсуждали вопрос о закрытии этой лавочки, Потому что разрушилась Бреттон-Вудская система, которая обслуживал МВФ. Потом, значит, все-таки он выжил, а стал обслуживать этот самый Вашингтонский консенсус, никому непонятный. И сейчас они обрадовались, они обрадовались, они сказали, но они, безусловно, боятся это вслух говорить, но МВФ мечтает об этом варианте, тем более, что там рулят МВФ кто? Французы. А французы – это люди, связанные с Ротшильдом. Ну, тот же Стросс-Кан, он ведь слишком откровенно это говорил, поэтому он поплатился за это. Нынешняя дама, она тоже француженка, она, я думаю, мечтает именно об этом варианте, когда МВФ станет имитировать. Что им мешает сейчас это реализовать? Безусловно, что против этого проекта Рокфеллера. И, то есть, подождите, вот, это, это вот для того, чтобы наши зрители понимали, не то, что там против России или Китая не, не. или Бразилии, я сейчас условно да, говорю, да, да, да, да. а вот борьба этих двух группировок, да. она продолжается. Против она, этого продолжается она продолжается, да. Рокфеллерам Рокфеллером нужен нынешний вариант, это значит бумажно-долларовый стандарт, он же нефтедолларовый стандарт. Да, сегодня этот вариант, он имеет очень много минусов, уже потенциал этого, будем так говорить, варианта, он почти исчерпан, но у Рокфеллеров нет других вариантов. А Ротшильды пользуются ослаблением Рокфеллеров и пытаются значит, внедрить, реализовать другой вариант. Причем у них два варианта. Один возрождение в каком-то виде золотого стандарта, а другой вариант это наднациональная денежная единица. Ну вот такое примерно вот бы... голос Шельца. Да, да, да, да. Поэтому, ну как не назови, назови там Феникс, назови там Банкор, назови а, СДР, но суть-то именно такая. И я должен вам сказать, что скорее всего, конечно, МВФ не будет монопольным эмитентом. Я думаю, что будет примерно такая же схема, как в еврозоне или в Европейском mm -hmm. Союзе. Там есть ТЦБ, который имитирует евро. Но дело в том, что эмиссией евро занимаются и национальные центробанки. Они фактически превратились в филиалы ЕЦБ. Но они имеют определенные квоты на эмиссию вот этой самой наднациональной европейской валюты. И идет закулисная борьба за эти квоты, за передел этих квот. Но просто этого не видим, мы об этом не знаем. Ну, буквально вот 30 секунд. Ваше оценочное суждение, когда нечто подобное, как ну, мировая валюта, да, как mm -hmm. Феникс, или по-другому, мы, mm -hmm. мы, мы понимаем, что это пока условно, занятость, mm -hmm. может появиться. Думаю, что в следующем, 2017 году, не появится, да. как это предсказывал анонимный автор журнала «Экономист». Но я думаю, что в ближайшие пять лет это вполне реально. Более того, ведь оппоненты Рокфеллеров они аккуратно, постепенно занимают позиции. Ведь сегодня есть некие соглашения между центральными банками. Да, там центральные банки вроде бы выпускают национальные денежные единицы. Там британский фунт, иену, но между ними есть соглашение о безлимитных и бессрочных валютных свопах. И обратите внимание, что колебания внутри этих пар, они минимальные. То mm -hmm. есть это уже подготовка вот к созданию такого мирового картеля центральных банков.